Мое приветствие лидерам компании. Мы начинаем новую историю и я хочу представиться. Меня зовут Лора Арсеньева. Являюсь экспертом в wellness и фитнес-индустрии. Мой стаж более 30 лет. Я мастер спорта по художественной гимнастике. Я была долгое время руководителем одного из ведущих фитнес-клубов Украины в городе Киеве. Я организовала свой бизнес обучения тренеров. Закончила университет физкультуры. Имею научную степень в диетологии являюсь консультантом по питанию. И сегодня я работаю в индустрии велнеса и фитнеса экспертом по красоте и здоровью и свой опыт работы, свои наработки, свои знания я очень хочу применить в нашей компании на поверхности сегодня во всей планете не только у нас с вами в Украине стоит тема здоровья, она, конечно же, была повязана с коронавирусом и сегодня не нужно долго уговаривать людей собой заниматься, сегодня все открыты для того, чтобы поднять свой иммунитет и здоровье, наверное, это сегодня самая важная тема, о чем мы мы с вами будем развивать в нашей компании линейку для красоты и здоровья. И одним из самых первых и главных продуктов, которые мы хотим представить, конечно же, вода. В четвертом классе в учебнике по вологии, я описала, как правильно применять воду. И оказывается, эти знания очень многие слышали и знают, но не применяли. И наш первый продукт, который мы представляем, это структурированная вода. О том, что делает в организме вода, как она влияет на организм, казалось бы, мы все знаем. Но самые обычные, простые знания, какую воду пить, как пить, мы об этом будем говорить в простых применениях, как в учебнике для четвертого класса, для понятия обучения в алиологии. Вот мы с этого с вами и начнем, что здоровье – это самое важное. Быть успешным мы все хотим, но вот на второе место у нас опустились финансы, потому что, когда нету здоровья, нету энергии, и мы с вами начинаем беспокоиться о том, чтобы хорошо себя чувствовать. Как пить воду? Конечно же, главное правило – это за полчаса до Еды. Казалось бы, все просто. И эта вода поможет нам правильно проникать в клетку и, естественно, правильно усваивать все микро- и макроэлементы. Вот такой продукт, который пьется не курсами, а всегда. Воду нужно пить всегда. Вот я сейчас сижу, у меня есть потребность выпить два глотка воды. И э, вот эти рекомендации, потребность воды у человека вырабатываются в виде привычек. Мы с вами будем говорить о линейке для здоровья, как о wellness-индустрии, это где в комплексе идет питание каждодневное и, естественно, образ жизни привычек. И вторым пунктом в нашей Линейки для здоровья будут продукты, которые уникальны. И в Украине они представлены Харьковской компанией, которая более 20 лет на уровне экспериментов еще советских ученых сделали уникальный нанопродукт который производится при температурах 36,6, в специальных технологиях, где сохраняется вся структура э, живого растения. Это сегодня называются стволовые клетки растений. И во многих странах уже дошел слух, что это уникальные и градиенты, и уникальные продукты, а у нас они в Украине есть. И, конечно же, это клеточное питание, которое сразу проникает в клетку, будет нам с вами доступно. Доступно. В компании представлен проект, еще раз повторюсь, уникальный, потому что сегодня продуктов для здоровья красоты много, но этот продукт мало того, что он экопродукт, уникальный по своему принятию, простоте. Это фитоэкстраты, которые сразу проникают на уровне клетки. И наше с вами здоровье зависит только от нашей ответственности и от осознанного понимания. И мы как эксперты компании будем вам достоверно сообщать о новых продуктах, которые сегодня уже есть, которые наша компания будет постоянно представлять. В новых, скажем так, тенденциях, это витаминные комплексы, это те комплексы, которые нужны для каждодневного, повторюсь, применения витамин D, омега-3. Это то, что во все времена было представлено Министерством Здравоохранения как забота о населении. Но сегодня заботу о себе мы должны взять в свои руки и... Наверное, важнее темы, которая трогает каждого человека. Быть здоровыми, быть красивыми и, конечно же, успешными, наверное, нет. Я очень хочу быть вам полезной и свою экспертность буду периодически выдавать в разных наших видеосообщениях. Я буду открыта для прямого общения с вашими вопросами, потому что то, что мне кажется важным для меня донести, для вас, может быть, это еще непонятно. Поэтому все вопросы, связанные с привычками здорового образа жизни, все вопросы, связанные с, конечно же, безопасностью, мы будем с вами достоверность показывать. И третья линия – это будут парфюмы, это будет косметика. Конечно же, это косметика высокого класса, прежде всего, экологичная, к чему мы сейчас все стремимся, сертифицированная. И, наверное, четвертым пунктом, я не могу не сказать, хоть бизнес Блок" это не моя тема, компания заинтересована в том, чтобы, приобретая продукты каждодневного применения для себя, мы могли получить и финансовый интерес. Самый большой кэшбэк представлен в линейке для здоровья и красоты продуктов. Это тоже не может не соблазнять. А мне хочется выглядеть не специалистом в области бизнеса, а быть вам интереснее. Интересно, как эксперт, чтобы вы мне доверяли, прежде всего в том, что здоровье это не какой-то курс. Какая-то программа, это каждый день как образ жизни. Каждый день нужно пить правильную воду, каждый день нужно правильно питаться. И, естественно, каждый день нужны позитивные, правильные мысли. Вот то, что называется в комплексе wellness-индустрией. эту линию мы вам и представляем. Я надеюсь, что мы с вами будем очень часто встречаться в наших видеообращениях. С вами была Лора Арсеньева. До новых встреч!